Еще чуть-чуть левее. Туда, в ту сторону. Чуть-чуть правее. Во, вот так, все. Ты сюда, ко мне сюда поближе. Так. Вот сюда, вот сюда, вот стоит. Вот здесь там, есть? Да, да вот сюда встань. Ну, здесь да. Ну ты так поставил. Ну зачем ты здесь? Да. Что-то мы за тобой заводимся как эти. Как... Давай, начинай. Нормально Ну-ка, стой вот так. Сейчас я посмотрю. Там нормально? Давай, вот ту сторону полем. Все да. поправили. 206, да, да, да, 206. А, 206, ну, да, да. да. да. А здесь проехать, да? да? Ага, ну ничего страшного. Вань, тебе нравится тут? Мне, да, очень. С этого номера мне выходить не хочется. Ну и оставаться с тобой, с тобой тоже не хочется. <смех> О, Интересная. подожди, давай, вот ну, это а вовремя. Можно поохнуть, а мне тоже такое же. Это что такое вкусное? А, а можно нам еще по две, пожалуйста, по три? канале сочи ДВ иван полосов и шанса друзья сегодня нестандартное необычное видео как мы вам обещали мы поехали протестировать моно комплекс монет ну когда уже сюда подъезжал я видел но ну, заполняемость на сегодняшний день ведутся ремонтная работа но у нас по, да, по четвертый этаж да. максимально все заполнено да, друзья, и сразу хочу вас попросить подписаться, вот здесь вот все у нас грядочки, подписаться, поставить лайк, поставить колокольчик, написать под этим видео комментарий, правильно? Да, комментарии здесь, лайки здесь, друзья, ставим лайки сразу же, потому что контент будет очень интересный. Я уже побежал к Маней, мне это максимально уже нравится, потому что здесь прям... Встретили ресепшн. Что здесь еще? Друзья, в первую очередь, да. Парковку, парковочную зону сразу же машину отогнали, поставили. Да, как и застройщик изначально все обещал, что когда мы будем подъезжать к ресепшену, мы только взяли свои вещи, пошли и нас встретил человек, который. Да, и наш машин нашу... да, да, перегнал. Друзья, мы уже побыли в номере. Номер действительно э, удобно, классно. Да, да, это у нас второй получается шоурум. Да, то есть, собственно, как сейчас делают все ремонты. Друзья, то, что касается ремонта, мы сейчас вам. Все покажем, и все увидите. Со своей стороны хочу сказать то, что ремонт сделан максимально дорого, максимально качественно и самое главное то, что такой ремонт и такое наполнение будет актуально долгие, ну, долгие время. Слушай, Долг... я даже знаешь, когда зашел в номерной фонд. Я посмотрел даже качество просто номерного фонда. Даже вот эти шторы, их в руках держишь, они, знаешь, как вот да. шелк, я не знаю. Ну, сразу видно, дорогущий материал, очень дорогой материал. И сразу помню, когда тот момент, когда мы с тобой говорим, берите, возьмите пример с сманы и делайте свои квартиры. Да, но друзья, мы сейчас не за квартиры, мы сейчас, в общем, за комплекс маны. Да, друзья, достаточно там жилой площадь, сколько, жилой площадь, сколько там, 18... 18... Метром. да, да 18, вот 18, 100, 40, да, и на жилой и нежилой площади балкон, друзья, размещено все максимально комфортно, санузел классный, да, там небольшой санузел, небольшой душ, хотел сказать санузел, небольшой душ, но тем не менее всего хватает нормальный полноценный номер на двоих, друзья, однозначно сейчас имеет смысл рассматривать Монет, потому что это уже готовый готовый проект за 16 там даже за 15 миллионов есть готовые апартаменты, то есть прямо вот все, ну ты взял все готово, даже не надо делать ремонт, не надо ничего врать, ты его взял, сразу же запустил в работу, пожалуйста, вот тебе деньги, друзья. Да, то, что касается, да, еще дополним, то, что касается дополняемости, Вот мы сейчас э, с вами разговариваем, вот сзади нас люди, они уже заехали, да, то есть у нас э, февраль показался бы не сезон, да, но тем не тем не менее народ сразу заезжает, э, Мане уже пользуется спросом, но тем не менее однозначно комплекс нужно еще раскачаться, потому что закусился он относительно недавно. Поэтому, э, давай, пока Мурсия не улетела, э, хочу сказать, что э, комплекс на сегодняшний день, возьмем у нас по Сочи не сезон, межсезонье, да, на сегодняшний день комплекс заполнен на 60% полностью, и чек составляет на сегодняшний день минимальный 7000 рублей. Это самый минимальный. 6600, до да, 7... А, нет, 6600 это без завтрака. Без завтрака. А, плюс, 20, если без завтрак, 1000 рублей... Получается это не, не тысячи это плюс 2000, номер что, наверное, он ну, 8600 завтраком Вот так. 8600 завтрака, да? Да, да, да. да, да, да. Но, тысяча... Ну, рублей. ты полез вот в этот рублей, ты там все, там, там, там касается... Тысячу рублей с я специально сказал 7000 рублей с завтрака. Серега сейчас это все скажет. Ну, давай, давай, Серега, давай еще раз. Давай все, я уже сбился. Где да. Друзья, сейчас у нас не сезон, у нас на дворе февраль, и стоимость двухместного стандартного номера это 6600, если с завтраком это 8600, то есть это уже там сколько, плюс 2000. 1000 рублей с человеком. Да, или 25. 2000 да, на двоих. Ну, да, вопрос, номер да. на двоих плюс 2000 рублей, 8600 получается. Ну как бы завтраком, извините меня, Наполнение шикарное. ресепшн отличный. Давай покажем, Кстати, как бы... да, хочу от себя добавить. Знаете, друзья, мы очень часто, когда с вами выбираем апартамент, ну это происходит практически постоянно, интересуемся видовыми, видовыми характеристиками. Что могу сказать со стороны, наверное, вот ну, туриста отдыхающего, да, гостя. Я сейчас зашел в номер, мне, честно говоря, на видовые характеристики было, ну, вот, честно говоря, да, ну. Не все равно. Мне, здесь... мне тоже все равно. Я, я даже просто... не открыл, не открыл шторы, я даже не вышел на балкон. Хотя Молодец. в ночное время, знаешь, все в подсветках, все светится, подсвечивается. У меня не вот фиолето, у меня фиолето, фиолето, да. Кровать удобная. Кровать а, классная. А, шкафчики открываешь, что у нас там? Да и все, все, все есть для комфортного размещения. Все было. Вот. А, Кровать и тапочки. Три звезды здесь четыре звезды. А, ну слушай, давай покажем полностью. А что мы здесь глутаем? Пошли, покажем, как это все есть. Ну, на самом деле сделано, вырезано все. Ну, я бы даже не друзья бы Ну, не пить да. Ну, однозначно, 4 полноценные звезды. Друзья, сейчас мы будем потихонечку уже в сам отель перемещаться. Мы сейчас побудем, а, так скажем, в коридоре. Мы сейчас покажем вам лифты, покажем сам номер и плавненько переместимся ресторан, правильно? Да, да, да. Пошли поужинаем. Ну, пойдем. Время к подходит, пойдем. Пойдем. Пойдем. Надо пойдем. горлышко смочить. Все, друзья, поехали, смотрим. Друзья, еще важный момент. Хочется с вами проговорить. Смотрите, когда мы с вами выбираем номер в апартаментном комплексе, естественно, мы обращаем внимание на вид и на этажность. Опять же, хочется повторить то, что мы сейчас заехали, да, то есть как туристы, как гости в этом комплексе. И мне, честно говоря, дарья карточка от, от, от второго этажа, и мне, честно говоря, вообще без разницы. И на вид я особо внимания не обращаюсь. Здесь а, так приятно, то есть, ты и так находишься в Сочи. Про это не хочется забывать. А ты находишься на первой береговой линии, ты находишься в престижном комплексе города Сочи, правильно? Правильно. Ну слушай, я вот когда зашел, я в первую очередь своими глазами я должен как турист понимать, за что я плачу свои средства. То есть я заплатил денежку, мне хочется, чтобы красивая отделка была. Если я иду по коридору. Хороший, то, сервис. Ну, хороший сервис. не за Хочу сказать, на ресепшене нас встретили сразу. Очень хорошо. Очень да, да. Встретили на ресепшене максимально. Все предложили, в первую очередь предложили, подключитесь к Wi-Fi. Ваш номер, давайте сопроводим. Ваши машину, да. машину отправили, сами на стоянку поставили, да. То есть, об, знаешь как? Об, объяснили все. И что мне здесь еще нравится? 206 там или? 206, да, да. да. Да, А, да. А, 236. Наверное, там, да. да. А, да. А, да. да. Ага. Ну, ничего страшного. Не-не-не, ничего, ничего, ничего. Наоборот, хороший подарок. <свят> друзья, <свят> вот я, я, я тебе перевью. Вот пока мы сейчас описываем репортаж, да, то есть мы уже начали с э, входной группы, друзья, но вы сами видите, какое наполняемость. И это опять же, я хочу сказать, это не сезон, и комплекс, по сути, только запустился, он даже еще не разгончался. И, и люди а, сюда и, едут. И люди сюда едут, да. Потому что опять же, спроси меня там, готов ли доплатить за сутки тысяч рублей, там, ну, примерно тысяч рублей в этом комплексе. С детства что, что да, я готов, потому что здесь все соответствует Да, здесь. здесь все соответствует. И кто бы ни говорил, что э, комплекс пустой или нет, 60% заполняемости, в межсезонье комплекс только открылся. Мне очень нравится здесь отделка. Вот премиальная отделка, максимальная премиальная отделка, высокие потолки, все в светлых тонах, бесшумные лифты, э, что это, отесь, да, по-моему, я не обратил внимания, но это классно, да. я только зашел, тишина, раз, и все. Он передо мной двери открылись, уже выходите. То есть все тихо, аккуратно, двери открываются бесшумно. Вот прям сразу видно, что я ну, зашел. Ну, преми премиалка, да, друзья, это однозначно не имеет смысла сравнивать с каким то там, как мы говорим, частными там мини-отельчиками в городе Сочи. И апартаментный комплекс Монет стоит своих денег, и у него есть перспективы, и у него есть еще достаточный рост цены. Потому что здесь, знаете как, вы уже приходите, вы уявляетесь в этот комплекс, вы увидите, вы ущупаете. и он уже работает, он уже в работе. Проходите, проходите. Проходите. Да, да. Вот смотрите, мы сейчас ролик снимаем уже сколько там? 3-4 минуты. Буквально за это время, именно за это время прошло... Идут, да, и они идут. И там через да. Да, и на самом деле, знаете, давайте так скажу вам лично свое мнение. Был бы я собственником этого комплекса МОНЕ, Хотел бы я себе здесь номер? Да, однозначно. Я тоже хотел. 100% хотел, потому что наполняемость Мане вырезан идеально. Ну, я считаю, что это вот пример всем застройщикам, как должны выглядеть готовые концепции, готовые комплексы. Теперь осталось просто его брать, управляющей компании, и раскачивать. Но ну, посмотрите, в межсезонье... Люди ну, идут. Люди идут, и друзья. достаточно в этой локации, как бы, посмотри, у нас в этой локации аналогов нет. И на аналогов. Э, здесь знаешь, как аналоги есть. То, то, что работал здесь и сейчас, то, что уже готово. по такой теперь, цене входа? Нет. Да, по такой цене входа. И да, номер, друзья, ну, нет, да, нет конкурентов. А да, имеет смысл сейчас монера смотреть, что здесь будет в сезон. Здесь, известно, <связано>, это просто будет балаган. Потому что здесь наполняемся, пусть, наверное, сколько? Ну, 120%. Это как уже все забронировано. и Берут еще брони, берут еще брони. Нет, нет, нет, нет, ничего, нет. ничего страшного. Нет, это что -то Давай тогда сейчас плавники перемещаемся в номер, да, потому что я думаю, что всем интересно посмотреть номер, как он уже готовый выглядит, да, как он уже готовый в работе выглядит. Да. Собственно, мы сейчас смотрим номер и плавники перемещаемся в ресторан, как ну, мы вам обещали. Да, а -а -а. но скажу сразу же, наполняемость номера сделана. Вот я даю, знаете, 10 баллов из 5, вот по 5, я поддержу, ш... я поддержу, по 5 да. шкале я даю 10 баллов, номер вырезан премиальными э, ну, материалами. Мне вот чего нравится, и... да, мы видели здесь первый шоурум, да, шоу который был, э, так скажем, на публике достаточно долго, но тем не менее здесь сделали второй шоурум, я сначала, ну если по сказать, я не особо понял, да. но вот сейчас я смотрю и понимаю, что прям вот, а да, ты то, знаешь, что, что шоу мане переделывали восемь раз, переделывали восемь раз. Я, Я видел это... только первый и второй. Да, переделывали восемь раз и то есть что-то не нравилось, дополняли, убирали, что-то там, ну, то есть... Ну, то есть, да, а... решили... Это реш... приняли решение, сейчас все в едином стандарте по регламенту выглядит. Ну просто, да, конфеты. Друзья, то, что вы сейчас видите, это действительно готовое решение. Это над этим люди работали, и работали, ну, мне кажется, годами работали. И это вам дают готовый продукт. Слушай, вот у тебя э, помещение, да, там, условно, 20-20 метров, и вот тебе готово решение с ремонтом. Пожалуйста, все, ты делай наполнение и запускай свой проект. Слушай, на самом деле, знаешь, вот эта концепция, когда о, денег, о, сколько за ремонт. Друзья, вот положа руку на сердце. Если бы вы видели эту наполняемость, не то что э, через камеру, через телевизор, да, а вживую, если бы вы просто дотронулись до одних штор, до чего я дотронулся, но это стоит того денег. Материалы просто дорогущие. Да, еще хочется со своей стороны сказать, да, друзья, мы, естественно, смотрим своим взглядом на всю недвижимость города Сочи. Мы сегодня специально приехали на, так сказать, костюмах э, гостей, костюмах отдыхающих, чтобы самим прочувствовать, самим попробовать, самим пощупать и понять вообще бессмысл проекта Мане. Да, поэтому давайте рассмотрим номер, и потом мы зайдем в ресторан. А потом мы еще покажем вам ночной бассейн. Поехали, друзья. Друзья, собственно, мы сейчас находимся в готовом апартаменте, мы сами в него заехали, сами заселились, Я а... вот уже убрался наш личные вещи, Слушай, а для многих вопрос, если мы с тобой вдвоем заселились, это кровать одна на двоих, давай как-то границы, разграничить, да, там твоя полынка, но у каждого свое одеяло. Да, друзья, мы однозначно заселились в разные номера, не имеет смысла второй номер показывать, потому что они, естественно, они все, они все одинаковые, да. Что хочется сказать, дизайн, который выполнен именно в Мане, да, он, ну он прям дорого-богато вот да, да, и здесь да. все в каком-то, понимаешь, здесь настолько подобрана э, вот именно цветовая гамма Вот она практически все, не то что я скажу, что в серых тонах Как этот цвет правильно называется? Посмотри, начиная шторы Я не знаю, как цвет называется правильно. Да. Шторы, э, ковролин, э, все из дерева, входная группа, межкомнатные, межкомнатные двери вот а в... где ты нашел мешком на двери? А. <смех> <смех> Однозначно, вот этот номер на двоих, он максимально комфортный. Здесь действительно достаточно места, больше, чем даже достаточно. Да. И на балкон, честно говоря, мы особо не выходим. Да, естественно, если ты находишься здесь в летний период, имеет смысл там посидеть на балконе, может там сигаретку покурить, которую нельзя курить здесь. Ну давай так, смотри, холодильник. А, это красивый откос. Знаешь только здесь, что отличается именно цветовой гаммой, да? Вот... Э вот как это называется, вот эта обивка, да, мягенькая. Вообще не изголовье. очень. Изголовье. Изголовье. Из головы. Из головы в самый потолок. Да. Потолок, да, он такой, как бы, парящий потолок сделан. Я так понимаю, что. И он еще сделан, ну, углы подогнуты. Как то правильно на строительном языке это сказать? Я не знаю, как это называется на строительном языке. Могу сказать со своей стороны, да, то есть со стороны Мне агента и со стороны отдыхающего, гостя. Мне здесь действительно очень нравится, друзья. Это действительно готовый проект. Это новый проект, да, он сейчас вот раскачивается, стал да? он на самом старте и уже дает хорошие доходы, друзья. И мало того, что он дает доходы ежемесячные, да, спасибо дохода, он еще и хорошо растет, растет в цене. Сука! Алло. Илья Валерьевич, добрый вечер. Да. А рестораны. Да, мы прям вот к вам через пять минут уже придем. Спасибо. Друзья, можно... даже сейчас могу сделать небольшую пометочку. Позвонили Ире и сказали: Илья Валерьевич, мы вас в ресторане ждем, когда вы к нам подойдете, нам уже накрыли стол. Ну сервис, сервис, да, Это друзья, сервис. да, сервис здесь действительно чувствуется, друзья. Рассмотрите, Мане, у нас сейчас есть предложение с готовым ремонтом, уже вот все полностью упаковано, вот то же самое, как вы сейчас видите, от 15 миллионов рублей, друзья мои, всего лишь от 15, это, наверное, один из самых интересных проектов, это, если, это ты хочешь, если ты хочешь зайти здесь и сейчас кэш получать, пожалуйста, сюда заходи, друзья, звоните, пишите, мы с вами всегда на связи, а сейчас мы с вами плавно перемещаемся. В ресторан в ресторан потому что уже как бы ужинать пора время подошло к ужину но блин с этого номера мне выходить не хочется ну и осталось здесь тобой тоже не хочется. Но ну, сделано вот прям по максималу. Да, Знаешь, когда застройщик э, просто говорил, показывал шоу-рум, показывал рендеры, фотографии, как будет выглядеть номерной фонд, что нужно платить за номера, и многие удивлялись и поражались, и как это такую сумму заплатить, а я сделаю сам, что-то можно за такие средства сделать. Друзья! Да попробуйте за эту сумму, которую вам озвучили за номерной правильно, фонд, правильно. за ремонт, еще сделать именно в такой концепции, в таком дизайне и с таким премиальным материалом. Да я уверен 100%, вы на половину пути скажете, у меня деньги закончились. Это вот мое личное мнение, сделано все. Да, кстати, застройщик сейчас дает хорошие рассрочки, на оплату ремонт, да, и это, ну, один, наверное, способ, один из инструментов, да, собственно, как зайти в проект, как, как его грамотно профинансировать, чтобы он тебе потом уже долгие-долгие годы приносил хорошую денежку. Да, а сразу же скажу, вот два слова и сразу идем в ресторан. Все, кто сомневается, все, кто недопонимает, у всех, у кого есть небольшие сомнения, пожалуйста, Возьмите билет в Сочи, прилетайте, да, и, мы, да, встретим, да, правильно, и прям... мы вас заселим 100% в Мане. Сутки переночуете, на следующий день скажете, нет, я буду ночевать, только в Мане становится. Мане, Да, тем более, если аэропорт близко, понятно, что это первая береговая полоса, Адлер близко, до Сочи, если надо, поехал. Ну, все с кайфом, ласточка. Концепция, локация. Ласточки. Вам нужно самим попробовать и скажете, Мане просто премиальный сегмент. Пошли в ресторан. Поехали. Поехали. Поехали. Друзья, собственно, мы сейчас оказались в самом ресторане Мане. Иван. Давай вот три основных момента. Вот три. Давайте три, да. Так, первый пошел. Идеально вылизанная посуда. Я вот сразу в первую очередь обратил, да, на посуду, на приборы. Как прибор уложенных. Посмотрел на чистоту стаканов, на кружки, на тарелки, на приборы. блестит вырежено все вот прям я этот давай, первый, второй, тем, момент. Второй, второй, момент. второй давай с тебя большой выбор из меню да то есть то что ты можешь выбрать то что можешь выпить там и, вкусить, и так далее действительно достаточный выбор Третий, третий, третий себя 3 себя. мы сейчас заказали до разные вкусняшки я сразу же попросил хочу сказать чем Чек как обычно обычно в хорошем да. ресторане я попросил, говорю, мне еду не жирную. А мне сказали, что жирно здесь у нас не бывает У нас вкусно, но ближе как бы без всякого холестерина жира, но мне это очень нравится, очень подходит. Сейчас попробуем, сразу же заказали себе настойки Что могу сказать? Тихо, уютно, комфортно. Вот прям... И даже можно свидание проводить. Да, я, знаете, я как будто бы зашел и понимаю, что я даже не знаю, с чем сравнить этот... Э, ну А сравнить-то нечего. А не сравнить нечего. Да, вот здесь, здесь Да, есть своя атмосфера, есть а, определенная приватность да, в этом ресторане, друзья. А, опять же, присмотритесь к мане. Сейчас это прям топ-жир, на который имеет смысл обратить внимание, да, и собрать себе апартамент собственность и собственно сдавать его слушай ну понятно что монет это новый комплекс который раскручивается но я тебе хочу сказать что застройщик из него да, а, сделал, комфету, сделал, комфету, сделал, сделал показатель образец. образец это образец для всех застройщиков как должен выглядеть гостиничный комплекс Мане – это прям королева бала, хочу сказать. Ну, да, друзья, нравится. оставайтесь с нами, впереди все самое О, интересное. О, подожди, давай, вот, вот это а вовремя. Возможно, возможно, мне тоже такой И, же? Это вовремя, да. Да, ну давай. А, самое главное, знаете, друзья, хочу сказать… Это да, первый раз такие вижу. Я тоже первый раз вижу, чтобы я вот… Я первый раз… При, так... Принесли вот такие там, я не знаю, как это правильно назвать. Я тоже так назвать. Это мне очень нравится подход. Мне нравится, как нас встретили. Только не успели дверь открыть, нас сразу встретили. Ну, то есть, э, как это сказать, да, давай уже формы, давай за хорошие действия, чтобы. чтобы всем. Друзья, э, скажу, если кто-то из вас рассматривает готовый э, концепцию бизнес до да, гостиничного комплекса, монет. Вот, э, М -м -м, прям, давай да. за монет, да. за его процветание. Давай. Вау! Это настолько? Это что такое вкусное? Это просто... А Я сколько все, честно? Да, а нет. можно нам еще по две, пожалуйста, по три? А он сейчас вообще не чувствуется. А это знаешь как будет? Это мы сейчас одна, а две, три, четыре. А потом встрешь такой и ноги уже ватные и ничего не чувствуется. Да, друзья, впереди все самое интересное. Оставайтесь с нами. Да. Итак, друзья. Хочу вам показать, что это настолько качественно, дорого, богато. Вы даже посмотрите, насколько... Давайте санузел посмотрим. Красиво, с подсветками, мыло, пенка, э, ароматизатор, встраиваемый, стройный Как он там называется? туалет двери. Сделано все максимально дорого-богато. Друзья, подводим итоги. Мы полноценно заселились в отельный номер. Э, посмотрели концепцию номера локацию, пощупали управляйку да, самое главное попушили в ресторане, посмотрели ресепшн, входную группу то есть мы сегодня были в костюмах гостей в да. костюмах туристов в мы, мы... Да. костюмах обывателей да, скажем, да, да. Да. знаете, друзья, мы вот э, почувствовали вот эту, посмотрели своими глазами места общего пользования все мопы, э, лифты уотис, да. но мне самое главное, да, чтобы вот за что я деньги плачу? я плачу за сервис и плачу за наполняемость и за качество, и за ремонт. Я понял. Иван, давай вот вот, вот вкратце то, что тебе лично понравилось. Я, давай, я знаю то, что мне понравилось. Скажи, что тебе лично понравилось. Давай, у меня несколько пунктов. Мне понравилось самое, самое главное наполнение. Дорогое наполнение. Это вот все единичка. Мне понравилось... Эм, мне понравилось... Ну понятно тебе. Мне понравился сервис, как меня встретили на ресепшене, как меня встретили э, в ресторане, как меня обслуживали. вот это. И еще третье, мне безумно понравилось, э, насколько все чисто, аккуратно, приборы в ресторане. Для меня это очень важно, потому что я, э, знаете, такой педантичный и очень такой, э, как это сказать правильно, щепетильный. Вот, вот в этих моментах для меня видно, что все вылизано. Я, со своей стороны, лично ставлю вот 10 баллов из 5, начиная э, от ресепшена, заканчивая ресторанами, э, Слушай, ремонтом, всем. Да, я тоже, э, дополню, со своей стороны, я тоже ставлю 10 из 10, э, только э, по одной простой причине. Находясь сегодня вечером, да, то есть мы заехали, да, то есть мы прошли зону ресепшена, мы прошли коридоры, мы прошли лифты, мы прошли э, сам номер в отеле, прошли... Ресторан. Я скажу одно, лично от себя. Находясь а, в апартаментом комплексе Мане, не хочется отсюда уходить. Не хочу вообще. И, да, и даже элементарно просто выйти на улицу. Но ну, понятно, да, сейчас в феврале особо выходить некуда, но а, в рамках отеля всего достаточно и более. Я бы в ресторане еще сидел и сидел. Еда безумно вкусная. А, знаете как? Я не называю это выпивкой, а вот какие-то настоечки, вкусные компотики. вам очень ну, ну, видно, что настоечки выпил. Ну, ну, ты, пожалуйста, да. это, не чуть-чуть, ну, поликонтору. поликонтору, да, как говорится. А, в общем, давайте подводить. Подавай, э, давай, давайте да. подвозить. Просто заводите это Заводите, заводите Знаете как? Те собственники, которые приобрели комплекс Мане. Я вас могу уверить, положа две руки на сердце, миллион процентов вы не промахнулись в сторону. Это было четкое меткое попадание. Комплекс раскручивается, управляйка старается, сервис наполнение, все супер, все круто. Давай, скажи пару Мне еще что нравится, друзья, вы сами видели, мы записывали ролики, в большинстве случаев, естественно, была импровизация, вы сами видели, какой он... Количество людей прошло даже буквально, там, в рамках 3-4 минут, вы сами видите, какое наполнение наполняет. Друзья, друзья в общем, если вы хотите приобрести Копекс Мане, все самые лучшие условия сразу же с наполнением, с ценами, с ремонтами есть у нас. У нас есть самый минимальный номер с ремонтом мебель техникой в Мане, от 14 миллионов рублей поэтому пишите звоните нам вы сами знаете ну, что с наполнением. с наполнением вы сами знаете что э, это будет пусть это будет невысокий этаж, не высокий этаж но с наполнением да это будет второй этаж. да но зато вы прекрасно все знаете что сочи юдв даст самые лучшие условия в этом городе сочи да друзья сочи юдв работает с вами и для вас оставайтесь с нами Впереди все самое интересное. Давай И, друзья, пятерочку. Давай пятерочку. Давай. И если вам понравился весь этот видеообзор, пожалуйста, поставьте вот такие лайки. По максимуму прокомментируйте, если вам понравилось что-то вы не поняли. Или не понравилось. Или не понравилось. Что-то вы хотите больше рассмотреть. Все, друзья, до новых встреч. Пока. Пока.